Добрый день! С вами адвокат Бузанов Дмитрий. Сегодня поговорим о новых двух законах. Один я более детально рас, раскрою, а другой, ну, коротко расскажу о чем он. Это касается коллаборационной деятельности. Вот. Что такое у нас коллаборационная деятельность? Ну, вот само понятие. Ну, это как сотрудничество, которое осознанное, добровольное, умышленное сотрудничество с врагом. В его интересах ущерб своему государству. То есть, сотрудничество не только каких-то госслужащих, да, но и просто граждан. Ну, естественно, что это может проходить и как в военное время, так и не в военное время. Поэтому коротко о двух этих законах. Первый закон называется О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. То есть тут перечень законов, я о них коротко расскажу. И ну, они были приняты в один день и вступили в силу в один день, приняты были 3 марта, вступили в силу 15 -го. Марта уже действует. Второй закон – это закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за коллаборационную деятельность. Вот. Этим законом устанавливается ответственность о коллаборационной деятельности. Внесли изменения в Уголовный кодекс. Добавили статью 111 со значком 1, так она и называется, коллаборационная деятельность. И она из нескольких частей состоит. Ну давайте уголовный кодекс любит четкость да, формулировок. Давайте я постараюсь максимально подробно с украинского перевести на русский и своими словами объяснить суть, что он... За что? То, что? За что будет э, уголовная ответственность? За что ранее ее не было? Этот законопроект уже более года э, был в Верховной Раде, да, разные были мнения по поводу этого законопроекта. И вот пришло его время, говорит, приняли. да. Ну, некоторые вещи раньше не охватывались э, ответственностью уголовной. поэтому э, после 15 марта некоторые действия, о которых сейчас пойдет речь, будут влечь за собой привлечением к уголовной ответственности и не только. Вот. Поэтому первая часть этой статьи говорит о том, что публичное отрицание гражданинам Украины осуществление вооруженной агрессии против Украины, установление или утверждение вре... временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданам Украины к поддержке решений или действий государства агрессора, вооруженных формирований или и оккупационной администрации государства агрессора. То есть... Мне непонятно, почему только гражданинам Украины, потому что могут и лица без гражданства, да, и иностранцы тут на этой территории осуществляют такие действия, было бы неплохо их привлекать. Но, как говорится, законодателю виднее, суть в чем, что вот допустим появляются в соцсетях да, там призывы, одобрения и так далее, некоторыми персонажами э, действий, которые направлены на оккупацию части территории да, Украины. Во время того, как идет э, военная агрессия, да, продвигается по территории Украины, часть городов, э, пытаются там какие-то администрации вводиться. И вот поддержка этих решений, то есть принимается какой-то документ да, этой администрацией оккупационной. И если граждане Украины начинают выполнять, то, естественно, таким образом получается, они поддерживают эти решения. Поэтому будьте внимательны, что, что вы выполняете, кто выдает эти распоряжения. И в мирное время нужно всегда требовать четко, то есть понимать, где, чем предусмотрено. Поэтому А в это время будьте особенно бдительны, чтобы не нести ответственность второе сотрудничество с государством агрессором вооруженными формированиями и или оккупационной администрацией государства агрессора ну сотрудничество может быть в любой форме как там помочь что-то довести как помочь какая-то другая помощь то да, может быть оценено как сотрудничество поэтому тоже Имейте в виду, будьте внимательны, кому вы оказываете помощь, с кем вы сотрудничаете таким образом и так далее. Третье. Незнание, непризнание не распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины. То есть, если вы, допустим, говорите, что вот сейчас временно оккупированные территории Украины, это отдельные, области, отдельные территории Тонецкой и Луганской области. Да? То есть, если гражданин будет говорить о том, что эти территории не являются частью территории Украины, то это уже будет считаться этим уголовным преступлением. Вот, и будет за это нести человек ответственность. Часто такое можно даже было в эфире услышать. Вот. Ну, тут еще такой момент, что написано, когда тынчасово оккупованными, временно оккупированными. Ну, тут, ну, оккупация по международному праву, это и имеется в виду, что это временно. Поэтому можно было не писать дополнительно, временно оккупированные. Если оккупированные, то однозначно они временно оккупированы. И вот за вот это вот перечисленное выше, часть первая, предусмотрена ответственность в виде лишения права, Занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. Вот, ну, видите, в этой первой части как и нет, вроде как лишение свободы, да, допустим. Но, тем не менее, ограничение свободы или занятие какой-то деятельностью тоже... Ну, я думаю, что достаточно серьезное наказание. Вторая часть. Добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, которые созданы на временно оккупированной территории в том числе в оккупационной администрации, администрации государства агрессора. То есть, когда вам предлагают какую-то должность, то ну, тут, видите, есть не связанная с организационно-распорядительной или административно-хозяйственной. Но, тем не менее, любая должность наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией тут уже имущества или без такой то есть ну то есть, тут какая-то может быть опять же должность ну например как вам сказать Типа волонтера что-то, может какая-то должность. То есть вроде как не несете организационно-распорядительную и какую-то хозяйственную функцию. Но тем не менее в этом органе что-то вы выполняете. То есть в любом случае занятие какой-то либо должности подразумевает выдачу каких-то документов. Вот. Ну и на самом деле я не могу даже представить, о какой, должности такая, о какой конкретно должности может идти речь, вот. но это же как администрации, такие и должности, как говорится. Поэтому будем смотреть, как будет применяться эта статья, но на данный момент мне, допустим, сложно назвать, какую конкретную должность имели здесь в виду законодатели. Вот. третья часть осуществление гражданином украины пропаганды в учебных учреждениях независимо от типовой форм собственности с целью содействия осуществлению военной агрессии против украины установлению и утверждению временной оккупации части территории украины способ уйти от ответственности за осуществление государством-агрессором военной агрессии против Украины и другие, а также другие действия граждан Украины, которые направлены на осуществление образовательных стандартов государства-агрессора в таких учебных учреждениях. Ну, тут уже понятно, что нужно быть начеку педагогическому составу учителям, да, которые преподают вот, и иметь в виду, что даже на какое-то введение образовательных стандартов то есть, например, на территории временно оккупированной, да, как говорится в этом законе, например, временное обучение, и там будут какое-то обучение проходить по каким-то стандартам государства-агрессора. И в таких случаях те, кто будут занят, заниматься этим ну, обучением, да, будут нести ответственность. И ответственность заключается в следующем. Наказывается это исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок от трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти. До 15 лет. То есть здесь уже ну, мы видим, что и наказание свя связано с лишением свободы. То есть уже ну, достаточно серьезное наказание. Четвертая часть. Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории или и вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора и или э, осуществление хозяйственной деятельности взаимодействия с государством-агрессором незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрации государства-агрессора. Ну тут, я думаю, понятно, да, если вы что-то передаете материальной ценности, там транспорт, какие-то там кирпичи, блоки да, для устройства там этих блокпостов, ну, что-либо то, что можно оценить в материальном ресурсе, то есть, что имеет ценность да, материальные ресурсы. Или вы, допустим, там, открываете магазины, ведете какую-то хозяйственную деятельность, Например, привозят товар из государства агрессора, передают вам, а вы этот товар реализуете, продаете. То есть вот такие действия могут наказываться штрафом от 10 тысяч необлагаемых, необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права заниматься занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Ну, допустим, были предпринимателем, да, поторговали вот таким вот товаром, к примеру, и потом вам запретят заниматься хозяйственной деятельностью. Вот вам и поторговали. Еще и с конфискацией имущества. Вот. Поэтому имейте в виду, то есть эти законы... Ну, я же говорю, сложно, вот я, допустим, не смог сразу привести пример, какую конкретно должность можно занять, которая не связана и с административно-распорядительной, и хозяйственной. Ну, я думаю, что при необходимости будет э, так, как нужно, э, обвинению, да, которое будет обвинять, подберут вам э, все ваши действия под эти, не, под эти части, части, которые я сейчас вам зачитываю. Вот часть пятая. О чем она? Добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных и и, и, или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, или добровольное избрание в такие органы, а также участие в организации, в организации и проведении незаконных выборов. И, референ, и или референдумов на временно оккупированной территории или в публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и или референдумов на временно оккупированной территории. То есть, ну, я же говорю о том, что мы уже видели в соцсетях да, некоторые псевдо, я их так называю, активисты, которые занимались только самопиаром, ну, использовали различные темы для того, чтобы этим заниматься. Сейчас они выступают в, ну, в выдуманных, сам, самостоятельно выдуманных органах, которые не предусмотрены ни законодательством государства-агрессора, ни законодательством Украины, они их выдумывают, какие-то народные, избранные депутаты ну то есть появляются такие люди поэтому все это будет и рано или поздно за это будет наказание вот. и наказание предусмотрено следующее лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет также с конфискацией имущества или без такой. То есть ну, достаточно серьезное да, видеть, что по ну, чем э, части да, от 1 к 8, тут их восемь, э, то, чем, тем жестче наказание. Вот шестая часть. Организация и проведение мероприятий политического характера или и осуществление, информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и или его оккупационной администрацией, осуществленных на поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации и э, вооруженных формирований, и, или э, ухода э, им от, от, не, ну, этими формированиями от ответственности за э, вооруженную агрессию против Украины при отсутствии... Э, а знак признаков государственной измены, активное участие в таких мероприятиях. Но я думаю, что тут даже какая-то вот журналистская деятельность, да? то есть в пятой части там мы говорили об этих организаторах, они там организовывали свои сети псевдожурналистов, ну по сути продавали журналистские удостоверения, без какой-либо подготовки, как профессионально, да, то есть журналисты, есть факультеты в институтах, факультета журналистов, то здесь просто этих людей могут использовать для того, чтобы, допустим, сеть уже создана, этих людей уже подготовлены, они там какие-то, у них связи есть, говорят, ну дай нам информационную поддержку, вот на тех каналах, на тех же, на которых вы, допустим, проводили информационную поддержку до военной агрессии, то есть опубликуй там, к примеру, вот этот ролик, да ничего страшного, Имейте в виду, что эти действия уже могут расцениваться, как, ну не могут, а это уже является уголовным преступлением. И всякую связь с такими людьми я рекомендую прекратить на данный момент. Вот. Ну если, конечно, вы не хотите нести уголовную ответственность. Седьмое. Добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах созданных на временно оккупированной территории и также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных и иванизированных формированиях, созданных на временно оккупированных территориях и или в зонах, в вооруженных формированиях государства агрессора, или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против вооруженных сил Украины и других военных формирований созданных в соответствии с законами украины добровольческих формирований которые были созданы для или самоорганизовались для защиты независимости суверенитета и территориальной целостности украины тут имеется в виду что ну вот, когда территория оккупируется, да они создают там сразу правоохранительные какие-то органы там какие-то ну, то есть пытаются э, людей, которые на этой территории, потому что э, правоохранительные органы, которые находились до, заняти... до оккупации этой территории, они могут быть заняты, то есть на какое-то время отступить из города да, и занять оборону, чтобы дальше не, не идти шли. И они в этих э, оккупированных территориях создают какие-то правоохранительные органы, новые, то есть я же говорю, которые не предусмотрены, не... Э, не законодательством государства-агрессора, ни государством, государство, которое оккупируется. То есть и привлекают таким образом на какие-то выдуманные должности. Так вот, участие в этих всех правоохранительных или вооруженных формированиях, да, которые будут созданы, даже если они будут направлены против тех же территориальной обороны да, или каких-то вооруженных сил Украины, то тогда это будет нести э, за собой влечь ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от 2, 12 до 15 лет с лишением права заниматься определенной, э, определенной должностью и заниматься определенной должностью от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без такой. То есть ну, достаточно серьезно. И как правило, вот в эти все правоохранительные органы идут, Часто тех, кто, допустим, был в правоохранительных органах в государстве, которое окупируется, то есть переходят на ту сторону, вот, ну, много таких. Ну, есть примеры, я же говорю, в вот, Донецкой, Луганской области, там так было. Кто-то уехал, кто-то остался, и вот те, кто остался, да, если они были как-то, ну, много новых, конечно, понабирали, но вот те, кто остался, они часто переходят в эти квази... Ураны. Восьмая часть. Осуществление лицами, указанными в части 5-7 этой статьи, действий или принятия решений, которые привели к погибели людей или в случае более других тяжких, других тяжких последствий. То, ну, то есть это отягчающие обстоятельства скажем так называется то это будет уже наказываться лишением свободы на срок от 15 на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с лишением права занимать должности опять же или занимать, заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества или без конфискации ну вот, э, такие есть тут еще примечания, что, вот, допустим, в части первой э, этой статьи публичным считается э, распространение призывов или в, в высказывание возражения э, относительно неопределенного лица, э, количества лиц. То есть, допустим, публикация в интернете, даже если у вас там котик нарисован э, на аватарке, это уже... Будет считаться э, распространением, понимаете? То есть, э, или, или с помощью каких-то других средств массовой информации. В, в интернете вы не думаете, что если вы в интернете написали там Иван Грозный, да, и поставили его фотографию, а на самом деле вы не Иван Грозный, а обычный Ваня, то вас э, не найдут. Сейчас достаточно серьезно развитые ну там киберполиция, да, служба безопасности имеет свои отделы и оборудование, которое позволяет очень точно восстанавливать следы откуда, кто и когда это делает, кто и публикует этот контент, поэтому ну, просто воздержитесь от этого, если вы не знаете, является это призывом или не является, или является это возражением, то есть какое-то может быть вы думаете, что это оценочное осуждение, но поверьте, Потом в судебном порядке доказывать будет, ну, ой, как непросто. И те части с этой статьи, которые будут присматривать лишение свободы, они будут присматривать и обеспечительные меры криминально уголовного производства в виде содержания вас под стражей. Поэтому пока там разберутся, что это было, оценочное суждение или все-таки неоценочное суждение, или это все-таки было возражение. Поэтому воздержитесь от каких-либо комментариев. Занимайтесь лучше каким-то волонтерством. И опять же, это волонтерство должно быть направлено в пользу государства Украины. Так, еще приметка. В части 6 этой статьи под мероприятиями публичного характера Имеются в виду съезды, сборы, митинги, походы, демонстрации, конференции, круглые столы и так далее. Даже если это будет иметь характер, ну, допустим, там, вы собрались в зуме, вот, и это, было, это называлось там конференция, да, это тоже будет иметь в виду, потому что, допустим, в, Зуле, в зуме, опять же, было какое-то определенное количество людей, и такие зумы были, там, про какой-то УССР, там, все такое и так далее, и тому подобное. Убирайте этот трэш, я по-другому не могу сейчас это назвать, но все это, все эти действия могут быть сейчас расценены, и под эту статью, опять же, следователи, обвинители, они будут под эту статью подбирать любые вот такие действия, которые могут иметь такой характер. Еще одна приметка, в части 6 этой статьи под осуществлением информационной деятельности имеется в виду создание, сбор, получение, хранение, использование и распространение соответствующей информации. То есть даже если вам передали, и она у вас вот просто там, вам скинули в Viber, да, в какую-то группу. Вот я видел там у этих псевдожурналистов группы да, есть. Вам в эту группу скинули, а вы в этой группе состоите. да. И бывает такое, что, допустим, на телефонах автоматически весь контент, который приходит в такие группы, сохраняется. Ну поверьте, сейчас при пересечении этих блокпостов могут этот телефон взять, изъять, потом будете доказывать законно, незаконно его взяли, открыли посмотрели, да вы же сами откроете под дулом автомата, покажете, что вот тут какое-то видео, какая-то информация, а оказалось, что это просто э, вы были в какой-то группе, а из этой группы, э, то есть я же говорю, вот эти все группы, которые создавались, они могут сейчас перенастроиться для использования, раньше они там были, э, типа вот, против там, карантинного беспредела, например, их могут переформатировать, название поменять, и весь этот контент будет направлен уже совсем в другую сторону, то есть вести какую-то информационную деятельность, которая направлена на, ну, в общем, будет иметь какой-то, какую-то другую цель, понимаете? Поэтому я вам советую эти все группы убрать, удалиться или настроить таким образом, чтобы контент этот вам автоматически не загружался. Вот. Поэтому имейте в виду, и определение тяж, тяжких последствий в части 8 этой статьи считается, что это вред, который в тысячу и больше раз превышает необлагаемый, необлагаемый налогом, не минимум, минимум доходов граждан. Вот, вот, такой, вот такие вот составы этого, этих преступлений. Достаточно серьезные преступления, а попасть под это определение, да, под статью, так скажем, достаточно будет просто. Вот. Поэтому я вам вот, мои советы, которые я вам тут даю, вы можете их мимо, мимо ушей пропустить, а можете принять к сведению и пройтись по утренним группам, где вы были там, и поудаляйтесь. Вот. Это как первая вам рекомендация. Ну и относительно обеспечения ответственности лиц, которые осуществляли коллаборационную деятельность, то тут такой достаточно большой объем, на 26 страниц, я все не буду зачитывать, но внесли там в избирательный кодекс изменения, то есть те лица, которые были привлекались к этой ответственности, не смогут избираться, в общественной деятельности будут им препятствия, не могут быть членами каких-то избирательных комиссий, то есть это именно в избирательный кодекс да, внесли изменения, потом не могут быть наблюдателями от партий. То есть, кроме того, что уголовная ответственность, тут еще ряд таких ну, в дальнейшем ряд такой будет след за этим человеком, что он не сможет заниматься, ну вот сейчас хочу долистать до общественной деятельности, даже просто, э, ну вот например, много конечно в избирательный кодекс и депутатам не может, конечно же, быть, вот и доверенными лицами не могут, вот, даже до, доверенным лицом кандидата в депутаты не может быть лицо, которое имеет судимость за, по этой статье, понимаете? То есть даже доверенным лицом, не то, что там каким-то э, по кандидата, не, даже не депутата, понимаете? То есть, э, ну, тут и, может для кого-то это плюс, но будет, э, из, ну, вступило изменение, что э, вооруженные силы и другие военные формирования не могут комплектоваться такими лицами. То есть, ну все, ну на службу у вас уже точно не призовут. Доступа к государственной тайне не будет. Партия может запрещена быть, если там есть такие лица, которые были, ну, занимались такой деятельностью. В закон об общественных объединениях внесли изменения, согласно которым общественные объединения могут быть запрещены судом по иску, то есть, даже если там такие люди, ли, ли, лица, члены эти были, то есть, такую могут организацию запретить. Ну, то есть, это достаточно серьезный закон, я же говорю, Он имеет э, такие последствия, что на всю жизнь э, ну, не сможете ничем заниматься даже, подумайте по этому, и один раз оступитесь, даже не, ну, то, для чего я это записываю, для того, чтобы вы знали, понимали, О, незнание не освобождает от ответственности, вот даже внесены, внесены, внесены изменения в закон Украины о свободе совести и религиозной организации, где э, в, судо, в судебном порядке может прекращаться даже деятельность, в случае, если э, осужден, уполномоченные лица, э, это, ну, вот, общ, религиозная организация, и там лица, которые уполномоченные, да, там, ну вот, в уставах они прописываются, то есть за эту статью, если осужден, то могут ее даже закрыть, в судебном порядке, конечно, но это уже будет формальность, поэтому благотворительная деятельность и благотворительные организации тоже основание, то есть ответственность в сфере Статья 27 этого закона «Ответственность в сфере благотворительной деятельности и основанием для постановления судебного решения относительно прекращения благотворительной организации». То есть опять иск может быть подан в связи с тем, что есть такие лица, которые осуждены. Закон Украины о профессиональных э, ну, профспилке, то есть профсоюзах и правах и гарантиях деятельности внесли изменения даже... Э, ну, вот деятельность профсоюза может быть прекращена если э, члены э, этого профсоюза э, ну, уполномоченные то есть лица которые там какие-то организационно-распорядительные функции выполняют и, если у них э, был ну, если их привлекали по такому уголовному преступлению то и это могут закрыть О. ну я же говорю на 26 страниц там э, изменений поэтому отнеситесь серьезно желательно посмотреть до конца это видео хотя вот оно тоже на полчаса не знаю как еще короче ну буду стараться вот ну может в принципе и все смотрят такие длинные ролики если вам не тяжело просто с, я допустим веду эти эфиры не для того чтобы там допустим там каких-то подписчиков набить, что-то зарабатывать на этом ютубе. Цель абсолютно иная. Я раньше проводил, да, они были там платные, отчасти эти вебинары, но просто для того, чтобы люди приходили. Там эта цена была 100 гривен, для того, чтобы мне, допустим, какие-то были, то есть какая-то организационная деятельность людей держать, чтобы там то видео скачать, загрузить и так далее. То есть здесь я сейчас, пока есть у меня время, возможность даю, разъясняю, информацию которую могу и которая актуальна в это время чтобы ну, какая-то польза от этого была. поэтому просто если допустим вам ну вы знаете эту тему или вы там точно от этого далеки просто можете на фоне включить это видео пусть она там просмотрит потому что youtube допустим потом просто перестанет мои вот эти видео показывать рекомендовать и информировать то есть он сам как-то продвигает это. я вот сейчас общаюсь узнаю как это все работает и мне говорят, что если длинные ты ролики записываешь, и их не смотрят, они, ну, не слушают, если я их не просматриваю, да, то YouTube просто будет понижать рейтинг и все. Поэтому мне либо записывать коротко, да, по одной части рассказывать на 5 минут, либо я вот все в одном видео, все рассказал. И вопросы, в принципе, вот я вижу, что есть один вопрос, отвечу на него. Так, Дмитрий, здравствуйте, пропустил начало. Можете пересмотреть в записи. Скажите, пожалуйста, у меня есть оплаченное обучение по работе на ГИТ-курсе. Это тоже коллаборация. Приобретенные информпродукты также наказуемо. Смотрите, это совсем... Ну, это другая еще статья есть, я о ней расскажу. Но я вообще советую на данный момент не покупать ничего нового то есть то что вы покупали раньше вот у меня допустим тоже было я использовал платформу этот курс я даже не без задней мысли что это за платформа чья она и так далее то теперь но ну, я вам советую конечно об этом задумываться вот. и это другой состав этого уголовного преступления я и о нем расскажу вот, позже. Но от покупок каких-либо продуктов, которые принадлежат гражданам Российской Федерации или компаниям, я на данный момент советую вас держаться от подписок тоже платных. Ну, допустим, там автоматическая абонплата снимается. Откажитесь, пока не делайте этого. Вот. ну не, не из-за того что там допустим это точно сто процентов имеет э, под собой цель да то есть умысел вот. но я просто знаю как работает полиция как работает служба безопасности может это может стать поводом чтобы э, начало началось преследование э, и там вот о той статье о которой я буду говорить э, следующее видео запишу на днях не обязательно что следующее завтра там, или там. то есть я об этом обязательно расскажу там как раз так и написано что точно не, ты не можешь определить является это преступление на данный момент или не является вот как вот такое вот так пишут законодательство чтобы была какая-то вилка даже определение так выписывается что ну, сложно я сейчас я же говорю, рекомендую воздержаться от такого, от курсы там всякие, то есть это ну точно наверное российская компания, я даже я даже на самом деле не знаю, но я всех своих клиентов оттуда убрал, уведомил, что теперь я буду на ютубе проводить и все, и больше там никакую деятельность не веду. Да я не то, что там вот ведусь там на алгоритмы этого ютуба, но вы же поймите, когда есть обратная связь, когда не просто я записал это видео и посмотрела два человека. Когда есть польза, то есть максимальное распространение, а YouTube, он там сам ну, что-то делает, помогает, когда эти видео смотрят. Поэтому я просто прошу вас, досмотрите до конца, просто там на фоне поставили, выключить звук, пусть промотает оно как... И все, потому что ну, это только такие, которые длинные видео, там где 5 минут и вы посмотрите 3, и вам все ясно будет, то ладно. А вот такие на 40 минут, вот как сейчас, можно на фоне. Ну это тоже, опять же, все это не будут делать, те, кто давно меня знает. Всем спасибо за внимание, спасибо, что пишите комментарии, спасибо, что лайки ставите, вот я вижу, тут уже наставили. Вот. До свидания.